Когда осознанность растет, и вы приобретаете ясность и бдительность, принятие становится естественным следствием. Принятие – плод роста осознанности. Возникает жадность – наблюдайте ее. Возникают амбиции – наблюдайте их. Возникает жажда власти – наблюдайте ее. Пока не осложняйте себе жизнь идеи принятия. Потому что если вы попытаетесь принять и не сможете, то начнете подавлять. Так люди начинают подавлять. Они не могут принять определенные вещи, и единственным выходом остается просто забыть о них и оттолкнуть их в темноту. Тогда человеку становится легче, и ему кажется, что проблемы нет. Для начала забудьте о принятии. Просто осознавайте. Когда осознанность растет, и вы приобретаете ясность и бдительность, принятие становится естественным средством. В виде факта нужно его принять, другого выхода нет. Что еще вам остается? Это точно такой же факт, как тот, что у вас два глаза. Два, а не четыре. Когда вы что-то принимаете, оно сохраняется только если оно вяро. Если что-то неяльно, оно рассеивается. Любовь сохранится ненависть рассеется. Сострадание сохранится гнев рассеется.